Везучим в его жизни. Ну и, конечно же, моя эзотерика, она в большинстве своем объясняет, как можно конкурировать только с помощью развития у себя духовности. То есть быть более добрым, быть более теплым, более ценить близкие отношения, более сильно любить своих близких, свою мать или отца. Ну и вот там целый ряд вот этих концептуальных идей, которые я озвучиваю прямо на первой ступени школы Кайлас. Именно поэтому это равновесие духовного и материального, оно может быть. То есть человек выбирает для себя, каким путем ему идти, Быть конкурент, вырабатывать свою конкурентную сторону, будучи конкурентным в материальном мире, тогда он должен быть более сильным, более хитрым, более жестоким, более, наверное бесстрашным либо конкуренцию в духовном мире тогда он должен быть более добрым более заботливым более наверное творческим ну и